Здравия, друзья! С вами на связи Золевский Денис. И а, сейчас хочу а, рассказать вам об одной возможности, которых сейчас не так уж и много. Может быть, и вообще, вообще это одна уже из двух-трех возможностей. А, то есть раньше, если вы знаете, либо кто не знает, в TaxFone можно было а, до сентября, по-моему, приобрести лицензию, да, франшизу с несколькими бизнес-аккаунтами, то есть вот как мы видим, да, это один аккаунт у нас на, на экране, просто он идет VIP-аккаунт был куплен, если не ошибаюсь, в августе, приобретен в рассрочку, и рассрочка просто не была выплачена по нему до конца. Соответственно, по объявленным Критериям, правилам да, компании на этом аккаунте изначально было 100 долей, но после того, как этот аккаунт не был оплачен до 16 октября полностью, да, он перешел плавно в годовую рассрочку и наполовину уменьшилось количество долей. То есть тут 50 долей оказалось вместо 100 российского рынка и должно быть 30 подарочных долей Европы еще. Если я не ошибаюсь, но ну, это можно будет посмотреть, узнать. Вот. И э, значит, этот аккаунт имеет три бизнес-места. Соответственно, э, если вы регистрируете людей в этот аккаунт, как мы видим, вот тут уже в правой ноге 260 тысяч, то есть э, в левой ноль. Если вы регистрируете людей, управляете стрелочками, тут я сейчас, это у меня включено видео, я не нахожусь в аккаунте, да, поэтому я не могу нажать. Но тут есть стрелочка влево, есть стрелочка вправо. Сейчас мы видим, стоят стрелочки посередине, то есть поровну заполнение идет. Ставите стрелочку в левую ногу, то есть набираете, к примеру, здесь 250, там, 50, да, баллов, 250 тысяч баллов, то есть рублей. И, соответственно, вы получаете уже с этой ноги 2 500, потому что тут уже заполненная нога на 260 тысяч. И, соответственно, у вас также идут под вами, это вот второй и третий, второй и третий аккаунты. Они также ваши, то есть все регистрации проходят под них. То есть как только у вас заполняется вот еще одна нога заполнена вот у этого аккаунта, да, вторая нога заполняется у него, также две ноги заполняются здесь. Все, вы получаете бинарный бонус, как на третьем аккаунте, как на втором аккаунте, так и на первом аккаунте. То есть, три раза получаете один и тот же бинарный бонус с объема, с одного и того же объема. Это очень выгодно, это поймут те, кто стремится развивать. То есть, этот аккаунт, он продается за ненадобностью человеком, у него несколько аккаунтов. Это у меня открыто его видео, которое он записывал по продаже этого аккаунта. Значит, этот аккаунт будет полезен и выгоден только тем, кто собирается строить структуру и развивать значит, бизнес, свой бизнес TaxFond. Если человек хочет просто получать пассивный доход от количества лицензий, да, от долей, то как бы ему в принципе это не нужно. Поэтому сейчас э включу вам видео, да, послушаем видео этого человека. Оно тут недолго. Не не и завершим, в принципе, на этом видео потом. На связи Каталазянов Радик и у меня есть небольшое объявление. Продается VIP-аккаунт в TaxFone с построенной структурой и деньгами на счете. Аккаунт э с номером 25062, зарегистрированный 31 августа 2017 года и имеет три э бизнес-места, как вы видите. Этот аккаунт имеет в правой ноге уже 260 тысяч рублей. После его приобретения вы регистрируете людей в левую сторону, и у вас складывается бинар. Плюс по структуре имеется уже 9 аккаунтов вниз. Также на счете есть 2500 рублей. Стоимость этого аккаунта составляет 28 тысяч рублей. С вопросами обращайтесь по контактам, которые вы видите справа. И skype телефон а также по контактам в описании под видео всем всего доброго и до связи ну и так вот мы видим человек рассказал за сколько он продает этот аккаунт видим контакты его на экране можете связаться либо по ним либо по контактам которые будут в описании под видео Итак, чтобы вы знали, да, например, вот сейчас в Taxphone уже нет а, таких возможностей приобрести такой аккаунт с тремя бизнес-местами. И для этого используется схема, то есть приобретается три мини-аккаунта, выстраиваются один под другого пирамидкой И, а, чтобы для получения то есть, точно такого же эффекта. Потом эти три мини-аккаунта надо прокачивать. Ну, желательно, да, прокачать до виповских. Ну, то есть, кто в теме, кто знает, о чем идет речь, поймет и оценит ценность этого предложения. Благодарю всех за внимание. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если вам это интересно. И до новых встреч. Так.